Да, все прекрасно. Филип, Адриан, книжка. Это Феликс. Ну, тут Адриан живет. О, нам гудки поставили. Да, смотри. Тунтун. Тунтун. Так, сикс. Чингиндом. Так опять mm. селу опять идите идти. все хотели обалбился о, о, привет Малбелли. Малбелли. да мы с тобой в моем месте с конхен ходили да Богатые. Да, ты чё дурак а тебе я кто я разрешал стрелять. использовать оружие все все оштрафован Тридцать две тысячи. ты чё в домик начинать строить пау Сейчас Знаете? все, ты Ой, уже я не, даже не заметил, что тут Нина какой-то. Это Нина. А кто тебе дом по-твоему строил? Я, что ли? Да, вы же сказали, построил какой-то Нина. Я не знал же, как он выглядит. Может это кто-нибудь меня наделит выпил? Может ты? Теперь есть какой-то Нинка. Вообще, это теперь мой дом. Все. Ты не заслужил. Ты Все по. Твои деньги а что это за коробочка? Что это за коробочка? А, я знаю, что это. Это то, что сегодня 25 число. Это что, правда, что ли? У они специально построили вот эту штуку. И так будет отчет до 31. Да, потому что потом вам все подарят подарочки. Потом мы будем пить. Пить шампанское, соберемся все у меня дома, будем пить шампанское. Так, советую, давайте покупаем с вами шахту. Я тебе скидочку сделаю. Я пойду. Погоди, ладно, я тебе дам. Так, Ян. Как? я о чем-то всем в группу. Первый Так. Давай, 300 рублей у тебя есть. Там осветить надо, темно видно. Через 10 минут. А кто тут подарочек делает? А, игра. Тут подарки. Мэр, тут какие-то подарки. Неважно, не трогайте ничего. Кто тронет, сразу. Хорошо, не буду трогать. Смотри, какие крутые игры. Пойдет на платочек для... Это мэр да, давай Паша. посмотрим в окно мэру Где можно еще что-то пач попасть на что па -па нету. А -а -а. мэра нету что-то да да да да да да да да пошли в, шапку. Пошли в шапку. Что надо застроить. Ой. Здравствуйте. Ты что, воруешь у нас ресурсы? Ты... Какие ресурсы ты офигела? да я думал ты, это, ты из Ровора, мы... Мы Ой, тут прям кладка такая. Смотри, а Спасибо то, что отдаешь все государство наше. Ну-ка, давай. Я их не забрал у тебя, дура. Ка... А. а, тут что это за... О, как молоточек <би Like> хорошо <Welt> ломают. Наверное, лучше... Это, как тебя там, не помню, Маринетта? А. Ты О, где, дура? Он... Ой, а... вот ты. А. Маринетта. Ты где еще 33 таких молота? Я просила сделать. А, Ай, маринет, маринет, а? вопрос, можешь другую, я другую купить керочку? Ты знаю. что, помощь купи? Нет Маз у меня ничего. Ты кр в кредит можешь у меня взять? Погоди, дай посмотрю а Ага, а потом сколько еще тебе миллион заплатить за кредита? -а -а. ну, Ладно, сказала, там проценты большие. Не бери никогда кредиту у государства. Так не там не это кломатые кл клопы. Вара пошел все Значит, кто не придет еще минут не прошли все не прошли минуты взяла часы смотри какой у меня крутой меч. Что... молодец молодец заходите заходите сейчас а, я приду деточки заходите Лишко у меня есть меч крутой меч а у Нины ничего нету у меня только только один меч я я мы закрываемся. Дуру. Погоди, да, я ему броню О, да. да потом забери. Не забирай казну города. На броню О, хотя бы. Опая, хотя бы. Видишь, как... Ой, мэр, мэр мэриха. Ты тут Ты что не там не против мэра говоришь, а, а где, а где что а из а что, Адриан? Чуть города нужно Адриан, все слышите? Адриан? Уши какую, уши Адриан пошли к нам. меня долбить. Может, надо, дол, так, давай заходим все. Ой, привет. Офигал, я начинаю. Броня. Раз, два, два, два, три, четыре, да, три пять, шесть, шесть, восемь, девять, На тридцать да, ну, Давай, отфигарь! Ну, я запрещу луки скоро. А, давайте, а я, я не запрещу. Я мы. Кто тебя тут спрашивает вообще будет? Но... Черный Почти... Да ты че, офигел? Я тебя сейчас как ту зигрилку от ту башу. Заведу тебе бежать. Как его убить вообще? Я не понимаю. Ты мне Но давай ставил. А Ах. ну если бы я еще нормально бил, да бить а. тебя на батрины а, hmm. о, я убил. Горинин. Я... Ах ты! Сзялся... Не убил ты убил. меня. это делал горение, ничего Зел... нечестно. Все. мэр! Почему, фу. почему у вас молоточки у нас? Вместе? Так ты сделал вреда молоточками. Нам. Я все вам отдала. А мне не дала. За третье место давай. А мне за второе. Все, я Без стука не захочу. сюда. Дай мне пройти. Здравствуйте. Добрый день. Леля, ничего не получаете. Что штраф? Какой там ящик, за что отвечает? Это какой ящик? Первое. это мне. А это какой ящик? Третье. А мне О, второе. держи. А, а это люди, второй, да? да? Да. Чё, Мэр не знает своих распорядков? Да, я это. Ладно, а не... Мой ящик. Мой ящик. Ладно, я шучу. На. Ты чё? Я, я с это... Это... Да Ты это... никогда. Все, пойду. Это... Это не не да ладно, ладно, на, на, на. на. Так, мое первое а... место. Спасибо типа, там. Да Ой. ты что? А что у тебя? Там? Ладно, вот это вот полезно. Вот это вот полезно. Посмотрим. Перед Пойду Посмотрим подарю какому-нибудь бомжу. Пойду какому-нибудь бомжу подарю. Надо мэру Ботиночки, сказать, какая красивая. Когда... Так, так такие... какому бомжу подарить ботинки золотые? у меня уже есть. Так, у меня броня получше. Броня из, из перья Ой. павлина. Деньги. Неплохо, неплохо. Так, меня... О! У меня так прилично, деньги. У меня так прилично, деньги. Мне там молоточек дадите мне, Ой. Потом прочитаю. Пока что. У да, меня много денег. Да, так так, так, так, так, так, так. <соценно> о. о. О, о, вот тут какая кладка хорошая. Так, пойду мэр. в мэрию, украду мэра деньги. Мэр, что вы с вами? Вы чё? Из... Мэр? Пойду что к, мэру воровать, мэр, вы что? Мэр, к мэру, мэру воровать деньги. Мэр, вы что? Бегу к мэру воровать деньги. вы что, не мая Из казны. Из казны. Мэр, мэра не Мэр, стала. это ограбление. О, вам нет. капец. Не, а где мой молоточек? А -а -а -а. Мэр, я к огр... да шучу. Я посижу, я посижу. Я посмотрю за вашими разборками. Мэр, глаза, пожалуйста, новые купите вам. <laughs> а где вам на молоточек? Глазам. Я же сама делала молоточки. Да, где, где молоточки? Что за несправедливость? А, я застрала, помогите! Мэр глупый. Адриан, мэр, помогите! Я а мы просто таракан. Адриан, мэр, кто-нибудь, спасите, я застряла. Мэр не может тебе ничем помочь, она же вообще нахалка. Вот кто так делает, все. Да. Это уберем. Ой. ой, мэр, что с вами? Все, мэр, мэр, я выгоняю мэр, вас из города. Что с вами? Ой, ну все, пусть, пусть отдохнет. Вы меня задрали. Мэр, так, думала, пойду, читать, пойду читать записку. Какую записку на век? Я сейчас молоточек? тебя разорбью. У меня нет молоточка твоего Я сделала три молоточка. Адриану две подарила. Адриану две подарила. Адриану две. Адриану Врывайтесь, мы квартиру начинаем. Пошли, будем мы. Варю? Это вообще не твоя квартира. Да мне без разницы, я съезжает квартиру, мне разрешали мы теперь мэр. Еще тебе там не разлетали. Все, валяй сюда. Вы что, на мэра? Все, вы выгнаны. Да, мы на мэра. Потому что у нас мэр должен быть адекватный, Да, а он нас прогоняет с города. Потому что вы наглеете. Наглые, а Все, из города вышли оба. Вы из города вышла нахалка. Давай, до свидания. Вы щас, я сейчас вас... Смотри, по, по <с lobos> мы пойдем. Больше возвращаться не будете в жизнь. Ну, ид ⁇ м. Пельмени готовьте. все. Ну, и пойдем. Так. Все. Вперед, вас из города. Все. Она пошла из города. Пойм. Там, наверное, классно. Так, записочку прочитали. Так, <с rink> все, все люди города... Что тебе что? надо? Возле все собраться. Что? Всем, кроме вам. В этом городе не жикать. Все, что делаем? Сейчас... С города выметаемся. Сама выметаемся с города. Давай, выходим а иначе... что, Да. Не, не, не. Да, что это такое? Да, что это такое? Веер из мангустинового павлина. Ну вот и Я... у меня будет двеер? тоже веер скоро. Из твоего, только из своих волос, но ну, с клеемской биппины. Вы из города, ладно, Марина, может можешь это сказать? не брошу. Беда, брян, ну, ну, все, я, да, не брошу. все, я прислали сейчас... Его... Одну записку. Я выточнение. сейчас с ваш... Записку прислали Хлои, Марина, прикинь, вот скоро отправлюсь туда по записочке. Шавер ты, кто тебе бродил? Все, я пойду, я приду звонить Хлои. Вы читаете ее. А я нашел это в шахте, не знаю, какой-то. А Короче, там какой-то новый городок называется так по богатенькому. Туда поеду, стану миллиардером, приду возлют. Да и в наш город больше не вернешься. Нет. Нет. В вот не вали не в новый город, валив. Да Крутися. На... в новый Адрян, город, в новый, в новый город, в ли... Что Малыши. сделала с Адрианом, Тут все равно стоит со всем по... возрождением. Поженить, бы Поженить вас, а? Поженить вас? Нет. Могу. Могут Адриан. Можете просто... жить, и можете Чушка. жить. Нет. Пошла отсюда, мэриха. Ха. Кто ты? Тупая. Иди. Кто вам дал право? Я дам. Теперь мы мэр право. Я пойду Бург, в городе. мэрию. Пойду в свой Мы дом. пойдем мэр. Мэрию займем. Поставлю флаг свой. Мы пойдем. Будем сидеть в мэри. Мэру вход запрещен. Да. С... вот так вот. Будем бунтовать. Всё. Я буду охраной. Да. да, охраняй там, я теперь буду за Хай пост теперь... мэра. Разнить, мэра! Да. А где мэр? Так Вот это, вот это мне не нравится, дверь. вот здесь так некрасиво. Вот арка. Красота. Да, вот так вот тоже мне нравится. А что на втором этаже? Мне кажется, здесь всё, ну ладно. Ой, ну тут На втором, наверное, моя комната будет. Ой, наша комната. Смотри, наша комната будет. Думаю, теперь вот это мы молодцы взяли и отняли. Просто. Потому что мэр нас не любит. Мэр идет, мэр идет. Давай, давай, давай! Защищаемся! Теперь это не его мэрия. А наша Давай мэри... закроем. Как-нибудь камнем закроем. Пусть ну, все мэр, уш... мэр Куда ушла. Куда ушла? С города? Туда вон пошла. Мэр, ну вы не обижаетесь. Мы всего лишь ты. Что... За... Это кто? Я не знаю, кто это, но я ее отфигарил. Давай пошли в нашу мэрию. Опять она вернется и наш мэрию. Пошли на второй этаж. Да, на втором этаже а да. немножко. Да. Че, документы на мэрию сейчас возьму. Будет мэрия моя. И все. Так, наконец-то я пришла. Будет мэрия моя теперь. Так, так с... наконец-то. Ой, мать! Я... Вы что в мэрии моей забыли? Меня день тут уже моей мэрии жить. Кто ну, вам тебе, да? Нука выходи. Наша мэрия. Вы что шалили? Вы не можете здесь владеть всем городом, не можете здесь вообще что-то. Я наша пойду на второй этаж. Вы сейчас из города вывезете? Больно. Так. Мэрия. А где твои куты в казино? Я сегодня в городе не был. А ты прям. А ты откуда знаешь что про мой новый? Я его только купила кто-то тут ходил, а кто тут ты ходил, я? выпендривался на нас. Да. А, ты? ты. Ты только Нет. что ходил по всему городу. Да. В свои Мы новогодние Я да. только что с города пришла. А игру, ты нам ящик, тоже не да. ты, да? Нет. Вот смотри. Да, а Сеня, вот я как раз таки только шутила игру, игру давать. Вот смотри, у меня таких штанов. Выгнала нас в тоже не ты. Да. Нет, и я не только возник. что с горы, я только что в город пришла. А, я а я в магазин видите, ходила. То, я на ры... Я в другой город заходили. сходила. Ты же сказала: вот и иди в другой город. Нельзя в другие города. Вот, вот здесь я буду работать. В другие города. Так ты ж другого города пришел, дивил, Баран не образованный. О, ты сама так сказала. Да, Да я это здесь. у вас тоже сейчас за фрини. Ой, здесь все физики. Мы, походу, завалились с хлоинизмом. Я здесь буду работать. А хлопья, да, я сяду на твое место. Ага, ты не сможешь. Уже это, смог. Ну, мы у тебя уже мэрию отобрали. Ты уверен? Ты уверен? А Адриан уже у тебя уже права. Уже смог, всё. Документы Точно? отобрали. Точно? А, уверен? Второй этаж Нет! за документами. А бегу. вы не можете завладеть мэрию. Я бегу. документы у мы тебя не есть. Я бегу, мы я можем. бегу. Нет. Я бегу, я да. бегу. Так, это а ключики. Д... Раз мэр не хочет признаваться, что это было. Да, раз... И делает вид, еще... что мы дураки. Мы не... Да, но мы, мы не видим этого. У меня стоит система защиты, по которой по вам стреляет. Да. да, да Скоро Адриан. система защиты крякнется, Давай и мы хих -хих. зайдем. Она никогда не хих -хих. крякнется. Мне а, да. да. да. стоит кое-что сделать. И оно крякнется. Ах, ты, убила. Не Что стоит сейчас... тут нету документов. Документы находятся в городе, у тебя тайник Нет. есть в комнате? О, зайдем. К тебе в кабинет, спасибо. посмотрим. Ой, все глухомани в другом городе в тайне. Ну, а у нее уже она не мэр на самом деле. Тайник а, находится в другом городе. Объясняйся. Спасибо. кто и что это было? Что а -а -а. было? Меня в городе сегодня целый да, день да, не да. было. Но ты тут ходила это, командовала на на на. Хватит я тут меня бездудра. Скучно мне убадишь. Я тут работаю. Ну что? что? Я была на рынке. На каком рынке вы здесь ходили с утра. Рынки брали, да, меня не было сегодня тут. Я секретарь Адриана и секретарь. да. Вы только что ходили по городу. Да. я, тебя, я да. ходила на рынок М -м, по городу. Ну Но так действительно, я сейчас я по городу я... ходила по тебя, вас убивала. Ходила. Да, на где я... нас да, по городу я... убивали в вот. вашем новогоднем вот костюм. костюме? Да новогодний, какой новогодний а что... костюм? А что... Я новогодний. Опять не могу. У тебя вот так было. Вы сказали, вы же купили его. Зачем вы купили себе новогодний? Ой, костюм я себе купила, костюм классный, новенький, антиновогоденький. Короче, это наша мэрия теперь. Да какой ваша! Посмотрите, я какой костюм я себе подряд. купила. Подождите, А кто тогда, Посмотрите. если не вы? Ну да. Я не мы знаю. Не же. Вы такие ходили. Может это с другого мальчика? Вот я, да, кто решил... решил прикольнуться, но это не смешно. Да, Ну, мы... я себе купила новую шапочку шапки. Во-первых, вы провели ЛБ. ЛБ? Я да. только что, да. раз хотела провести его проводить на вас. Уже И вот это да. не... дали мне дали, мне дали вот это. Ой, а, ой, выгнали, ну, я... нас, а, выгнали нас выгнали нас города а, потом сдали мне штраф в тридцать тысяч потом сказали да какой? За это дом... что этот дом вон тот дом не мой а ваш будет это будет компенсация вот, вот это вот за, за штраф заплачу за том да потом мы пошли за вами в вашу мэрию мы... мы пошли за вами да. вы вышли с города мы пошли за вами там какой-то человек стоял мы его да. Мы вот фигарили. Застрелили. Ну, я застрелил. И тут бам, и вы в город возвращаетесь. Да. М? И мы таки идем в мэрию. Я знаю, кто это. Мэрию. кто это. Это хамелеон. Хамелеон. Ну всё, ну, я хамелеон. Всё. Хамелеон. Она... Маринет, пошли. Да подождите, дай вы, я а. да я тебе скажу. Это, короче, из города Злаб. Убить хамелеон. этого хамелеона я упомяю. И там был хамелеон, который может превращаться. Он Понятно. еще был каким-то... Он был таким с костюмом странным на самом деле ладно все давай пока мэр никогда не носила красивые костюмы так зато теперь я знаю то что есть один городочек такой класный ну ладно так ладно пойду я отдыхать сегодня устал. -а -а.